Здравствуйте, меня зовут Галина. Заказала потолок в свою ванну через управляющую компанию Сервис в компании Рестайл. Быстрый обмен, быстрая работа. Работа чистая, хорошая, великолепная. Очень довольна. Спасибо вам большое.